Хадж-компания «Марва» начала свою деятельность в 2010 году с реализации программы «Благотворительный хадж Сулеймана Керимова», которая успешно осуществлялась в течение четырех лет. За время выполнения программы святые земли Мекки и Медины посетили 10 тысяч мусульман. 2014 года компания занимается организацией Большого и Малого паломничества по квоте Республики Дагестан. В настоящее время «Марва» — один из крупнейших хадж-операторов России. Имеет аккредитацию в сфере организации туров и обслуживания мусульманских паломников на Большой и Малый хадж, имеет аккредитацию в Международной ассоциации воздушного транспорта. Над организацией паломничества работают свыше 200 специалистов, делая путешествие всей жизни мусульман максимально комфортным и беззаботным. Ежегодно компания обслуживает более 40% всех паломников России. Для качественного выполнения своей работы Марва сотрудничает с надежными партнерами. Совет по хаджу при Совете Федерации РФ, Хаджмиссия РФ, Туркиш Эйрлайнс, Аэрофлот, Air Arabia, Fly Dubai, авиакомпания Саудия, Gulf Air. Марва получила признание от национального перевозчика саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines за успешную работу в организации хаджа в 2018 году. В период с 2010 года паломничество с Марва совершили более 60 тысяч человек. С 2018 года «Марва» приступила к освоению нового направления в своей деятельности – организации этнического туризма. Наши контакты. Город Махачкала, улица Доходаева, 136-Б. Город Москва, Смоленский бульвар 22-14. Телефон 8 800 700 ровно 37 36.